Кто это еще раз? Это офицер, не раздаватель. Не раздаватель. Не Давай, имя или Должное звание? Должное звание. Должное звание. А Должное то, начальника штаба. А как, как здесь оказались? Слушай, оставшиеся мои вышли около двух суток назад. Я не знаю где они, Мы вышли малыми группами. Позиции людей, с которыми мы были, последние были в районе порта в Мариуполе. Сейчас там кто остался? И этого я не знаю, у меня там уже два дня да, нет. Какое подразделение? Кто остатки ты? 503 -го.